В описании под данным видео я выложил ссылку для тех, кто меня поддерживает. Найдите, пожалуйста, способ по ней перейти. Если таких людей не найдется хотя бы 10 человек за сегодняшний, максимум завтрашний день, то я завершаю свою Просветительскую деятельность на канале «Русский царь». Я жду вашего решения. Для меня важна ваша поддержка. И покажите, пожалуйста, что вам не безразлично то, чем я занимаюсь. Я жду.